Многие меня просят рассказать, как я снимаю пейзажи. Говорят, вау, как у тебя это получилось. Просто. У меня есть штатив, у меня есть фотоаппарат и светофильтры. Я сейчас покажу, как я это делаю. Для сегодняшней сцены мне нужен мой самый широкий объектив 12 мм. Я буду использовать светофильтры Heliopan, это единственный, который у меня есть, самый плотный светофильтр на 10 стопов. Вот я и готов, осталось взять тросик для удаленного спуска. Я выбрал композицию, когда у меня много неба, много бушующего моря и передний средний план делит между собой э, песок мокрый, и здесь будет размытая вода, такая пена и пирс. Я ставлю э, диафрагму так, чтобы Выставить нужную выдержку. А выдержка мне нужна секунд 15, чтобы здесь все размыть. И делаю кадр. Я посмотрел на пробный кадр и понял, что такое небо требует полярик. Поэтому я решил полирационный фильтр накрутить. Добавим, посмотрим. Больше контраста в небе. замечательно такая контрастная сцена не подходит для моих картинок поэтому я буду ждать когда солнце немножко опустится ниже чтобы оно осветило вот эти тучи низкие и свет заиграет совершенно по-другому